Привет всем путешественникам по пространству вместе с потоками нейтриной со мной, Вивек Олесей Черных. Что же у нас сегодня новый четверг и новая тема? Сегодня тема про дизайн человека. Да, и как я вот анонсировала: тема будет связана с умом, враг он нам или друг. Да, и будем сегодня разбираться. Что меня сподвигло на эту тему, да, это то, что был вопрос как раз, да, комментарий к одному моему, моей истории, да, ВКонтакте, вот, я там, ну, мою любимую, в общем-то, да, фразу написала, не теряйтесь в уме. Вот, потому что это действительно очень важно, да, вот это вот понимание, почему нельзя, теря... ну, не нужно теряться в уме, да, потому что мы теряемся в уме ложного «я», да, в этом, опять же, в программе нашей, да, в транзитах, которые нас обуславливают, вот, и в тех вещах, которые нас обуславливали в детстве уже, да, и привычки определенные тоже у нас сформировались, как выживать, Наш ум создал это, да, как бы эти привычки. Вот И, соответственно, не теряться в уме в этом, да, потому что он нас уводит как раз-таки, да, от нашей истинной природы, того, кем мы являемся на самом деле, вот, и что для нас, да, мы пришли сюда проживать, какие вещи, да, что для нас важно тоже, да, какие-то вещи могут уходить на, второн, на второй план, да, если мы принимаем решения из ума. Да, потому что нас учили да, подстраиваться да, под этот гомогенизированный мир, под всякие разные вещи. Наш ум, опять же, до 7 лет уже сформировал какие-то привычки, да, вот этого ложного я, с которыми мы живем, и, соответственно, мы в этом всем теряемся. И это мир ложного я, да, и это ум ложного я в котором мы как раз находимся. Сейчас я включу здесь у меня слайды тоже, да, немножко вам приготовила слайды. Надеюсь, их будет видно. Да, здесь. И, соответственно, да, вот это наша тема ум, наш друг или враг, да, потому что действительно разобраться да, не всегда наш ум нам друг. И не всегда нам э, наш ум нам враг. Да? И, и как в этом разобраться, да, как раз таки, да, и как понять, когда он друг, а когда враг. Вот И вот как раз этот вопрос, который да, меня здесь сподвиг на то, чтобы эту тему сегодня взять. Да? Это вот, почему почти все аналитики, и вы считаете ум каким-то жутким существом, частью? Ведь благодаря уму мы делаем выбор, понимаем, что одно нам подходит, другое нет, и много всего другого. Да? И здесь как раз вот эта вот большая тема ложного я да, хранится и коренится, в общем-то, самом вопросе. Да? Вот, и надеюсь, человек, который задал его, потом посмотрит это эфир и поймет, да, почему, в общем-то, я... Ему ответило то, что я ответила. Вот, потому что действительно здесь ну, сам вопрос, да, он о том, что вот, э, э, мы принимаем решение, да, мы делаем выбор из ума. Да, и это большая ошибка как раз да, темы э, ложного я нашего ума. да, Потому что, ну как, это большая ошибка, я, конечно, не... Здесь да, не критикую, а вы же знаете уже, да, из предыдущих моих эфиров, что выбора нет, поэтому, да, каждый двигается в своем процессе, да, но как бы вот, если вы изучаете дизайн человека, да, если вы там в каком-то процессе уже с дизайном человека, да, то вы первое, в общем-то, да, что дизайн человека говорит, да, что наш ум, ложного я да он здесь нам не друг как раз таки да вот это не то что жуткое существо какое-то это как бы его ну, человека который спрашивает да, его интерпретация да. вот но действительно он может быть нашим таким да, врагом который стоит на нашем пути к нам же так да, нам корректным к нашим корректным принятием решений к нашему более спокойному и да, радостному движению в жизни, да, каких-то меньше сопротивлений, опять же, да, здесь у нас в жизни становится да, правильнее решение, когда не ум выбирает как раз-таки, да, потому что выбор, идет да, ну вложенным я это всегда из ума естественно да потому что мы по-другому нас не научили там да, мы не знали как это да, по-другому может быть да, что это значит принимать решение не из ума потому что у нас детство да, вот это гомогенизированное представление до да, учили ну и это как раз да эволюция ума которая у нас шла очень долгие долгие тысячи лет да, это возвращаясь, опять же, к этим эволюционным процессам, да, что были сначала пятицентровые люди, да, которые как раз селезенку наше выживание да, нам обеспечивали и развивали. У нас был... Сейчас я вернусь к вам. Видео. Да. У нас был семицентровый человек, да, который пришел на смену. Сейчас, секунду, немножко поменяю свет. Это он как-то очень сильно здесь засвечивает камеру. Вот. Соответственно, семицентровые люди да, были, которые как раз развивали ум, да, наш ум стратегический ум, который позволял выживать, опять же, да, более качественно, скажем так, да, поклонялись этому, да, и говорили, да, ум это, это супер, это то, что, да, помогает нам как раз выживать более качественно, да, и, и уже там коммуницировать, договариваться, общаться и так далее, да, но это эволюционный процесс, это как бы тоже нужный был, процесс, который длился десятки тысяч лет, да, семицентровые люди были. И сейчас-то мы уже не те семицентровые люди. Опять же, нужно это помнить, да, что вы уже не семицентровые люди, и вы уже не поклоняетесь уму и не принимаете из него решения. Вы пришли сюда, да, чтобы как раз-таки можно было пробудить ум, да, и тогда он красивый, да, он тогда может быть очень красивым. Но если вы некорректны да, в своем процессе и все так же, как те семицентровые люди, пытайтесь принимать решения на основе ума. Опять же, да, вот то, что вопрос был, да, здесь другие вещи, да, и всяко-разно выбирать то, что нравится, то, что не нравится и так далее, да, то есть из ума, опять же, да, принимать решение, то тогда это уже, да, не работает на нас, да, мы как раз уже, у нас появляется сопротивление, мы встречаемся с этим сопротивлением, у нас возникают проблемы, да, потому что наш ум уже не служит так, как это было у семицентровых людей. Да, и, конечно же, у нас формируется стратегия ложного я, которые у нас да, развивается до семи лет, когда ребенок появляется на свет, да, и вот у него открытость. Мы уже говорили об этом, тоже переслушайте другие, да, там в начале самом, по-моему, даже для новичков первый или второй, да, там первый или второй эфир был по поводу того, как формируется ум, да, и что такое ложное я, тоже, да, и много достаточно говорила об этом. Вот, и, соответственно, переслушать можно, да, это все в доступе есть. Вот, и там, да, в этом семилетнем процессе ребенок тоже, да, вот это вот... Ум начинает да, здесь тоже а, вот эти стратегии вырабатывать, как выжить вот в этом обуславливании тоже, да. И, соответственно, это не мы, да, это наша открытость там, да, говорит, ой, мне некомфортно, или наоборот, мне бы вот это вот, да, или просто обуславливается человек, ну, ребенок там, да, и реагирует определенным образом, да, как-то взаимодействует с этой обусловленностью. Вот. и формируются вот эти стратегии, да, далее, в, ну, чем мы взрослее становимся, тем больше, да, этих стратегий, и глубже эти стратегии становятся, и больше на них вот этой шелухи такой, да, э, нарастает, скажем так, да, того, как э, избежать или наоборот получить что-то. Да, и это ум, опять же, да, который искаженный он засоренный, замусоренный, да, вот этими представлениями, опять же, того, как нас учат, да, что хорошо, что плохо, как нужно жить, что нужно, как вписываться да, в этот коммунинизированный мир, какие правила и так далее. Да. Вот. И совсем другое дело, да, когда вы действительно уже понимаете, как вам правильно принимать решения, это стратегия, авторитет, да, которые могут помогать как раз. Но это сдаться нужно, уму нужно сдаться здесь, да, для того, чтобы э, действительно понять, как вам правильно принимать решения, каковы эти решения, да, и не теряться в этом уме ложного я, о котором я начала уже говорить раньше. Да, потому что это очень важный момент. И я очень благодарна дизайн-человека, да, вот что он помог мне увидеть вот эту ту же историю. А ума как он нас сводит с ума действительно сводит с ума и сколько много приносит проблем пока мы да не сдаемся нашему телу нашему внутреннему авторитету который знает действительно знает на да, что для нас правильно а потому что ум, да, он не знает он пришел сюда, это вот как в вопросе, да, вот эта часть какая-то, да, человек говорит, часть, да? спрашивает, какая-то частью, да, какой-то частью является нашу. А действительно он частью является, да, на нашу... а... Сейчас секундочку. Угу. А на шум является с этой частью, да, потому что у нас два сознания, как вы уже тоже слышали, наверное, да, и об этом я тоже говорил, что у нас два сознания: сознание пассажира и сознание транспортного средства. А нашего тела у него свое сознание, да, и сознание ума нашего пассажира, нашей личностью, это тот, кто вот сейчас говорит, <говорит>, говорит слова. Формирует их, да, формулирует и говорит, выдает. Это наша личность, да, это наш пассажир, мой пассажир, этой Вивек mm -hmm. Олеся Черных, который сидит, да, ну вот, ну, а у тела свое как раз сознание, да, и в котором находится внутренний авторитет для принятия решений. И вот это очень важно понимать, да, что у нас здесь свой процесс, да, и, и, и ум — это только часть процесса, да, потому что у нас есть два этих, да, сознания, которые уживаются в этом теле, да, и в этом нашем путешествии совместном, да, вот, и это очень важно видеть и осознавать тоже, да, что есть два вот этих вот э, кристалла, да, личности и дизайна, которые двигаются, да, и со своими задачами здесь тоже, да, и со своими темами. Как раз тело, оно пришло жить в этой иллюзорной мае нашей. Да, и, а, а личность она пришла наблюдать. Да, она пришла наблюдать, она нам пришла сравнивать. Да, Наш шум хорош, если он на своем месте. Да, эта личность, она на своем месте, она просто наблюдает, сравнивает, да, измеряет что-то там, да, что было, что стало, да, замечает, какими-то знаниями делится, да, которые есть. Но она не вовлекается в процесс принятия решений, да, потому что пассажир — это не водитель. Это очень важно понимать и сдаться этому, да, пассажир — это не водитель. Вот. и ум, да, он здесь хорош, может быть, очень красив. И я как раз не говорила о том, что, да, ум это что-то ужасное. Нет, я могу сказать, что ум может ставить палки в колеса, да, нам, как бы, да, и уводить нас от наших корректных вещей каких-то, да, проживание себя, своей индивидуальности, своей уникальности. Это правда. Пока мы... Пытаемся принимать решения из, из ума, да, пока мы потеряны в этом, да, пока мы не сдались нашему внутреннему авторитету для принятия решений. Да, тогда он действительно ну, такой враг нам. Да, он не то что ужасен, но он враг. Да, он, он действительно сводит нас с ума, да, уводит нас от того, кем мы являемся. Вот, поэтому благодаря уму мы не принимаем решения, не делаем выбор, да, если мы понимаем, что мы, ну, какова наша стратегия, авторитет. Да, и здесь это поэтому важно понимать, да, это часть, действительно часть, которая да, здесь у нас есть, и которая очень ограничена, и очень маленькая у нее вообще перспектива, да, и понимание, что из себя представляет целая наша картина да весь наш будиграф скажем тогда все что в нем заложено на самом деле вот та уникальность которая в нас а да, потому что личность ограничена только э, черным да то что сознательно то что доступно для понимания там же очень много еще всего Значит, недоступна личности. Поэтому только часть, только часть один из кристаллов да, это личность, которая здесь пришла наблюдать, да, и не вовлекаться в принятие решений, потому что тело принимает решения, потому что мы живем в этой иллюзии, в этой мае, в этой жизни, да, формы а форма это тело. Да, и оно знает, куда ему грести, что делать, да, как принимать решения, что нравится, что не нравится этому телу, да. а личность у нее как раз вот эти вот а, а, могут быть гомогенизированные восприятия и понимания, да, что нужно, что хорошо, опять же, мир, социум тут нам навязывает, да, какие-то представления, говорит, что да, вот, надо вот так, надо. Это вот это, надо то, надо все, да? ты должен быть таким, у тебя должно быть это да? и так далее. Да? А в теле на самом деле знание, что тебе действительно хорошо будет. А пассажир, да, наша личность, наш ментальный процесс здесь для того, чтобы быть внешним авторитетом для других, да? только так. Для этого он пришел здесь и будет хорош в своем процессе и здесь я небольшую тоже цитатура да здесь нашла для вас где он как раз говорит да, о таком да, не очень приятному не до да, который нам может мешать как раз таки на нашем пути да все начинается э, начинается с понимания кое-чего каким бы ни был ваш авторитет каковы бы не э, какова бы не была ваша эта. структура стратегия по отношению к вашему типу. Вы должны радикально, радикально принять их, потому что это избавляет ум от необходимости что-либо делать. В конце концов, великий шаг всех нас. Неважно, и левые мы или правые. Великий враг, да. Прошу прощения. Великий враг всех нас. Неважно, левые мы или правые. Это ум принимающий решения то ум пытается контролировать жизнь. Вот почему стратегическим мыслящим людям так невероятно трудно просто отпустить и сдаться. Ум встает, встает на пути. И это вот, да, аж выдох у меня случился, да, когда ра, я слушаю или читаю, да, это всегда вот это вот сдох, отпускание такого, да, а, потому что действительно ум, а, наш враг, да, пока что мы а, принимаем решение, да, он всегда стоит, он не хочет сдаваться, это самое последнее, что он хочет, да, это сдаться и отпустить, да, какие-то процессы, а, ну, жизнь, да, потому что он думает, что у него образы правления, он тут рулит, да, он все знает, Вот, и потому что он осознает, что происходит, да, и он думает, поэтому, что он знает, да, и ему нужно здесь рулить и быть главным. Но это не так. Да, он здесь для того, чтобы сдаться, откинуться, да, вот так вот. Ах, да, на сиденье заднем в автомобиле, да. И просто наблюдать за тем, что происходит, да, куда ведет его, везет его это транспортное средство, да, где для него будут какие-то опыты, где для него будут правильные люди, корректные какие-то вещи, да, для него, взаимодействия, да, какие-то обучения на чему-то в этой жизни, да, каким-то еще. Вот. И на самом деле, это да, ум, враг нам, пока он. Uh, некорректен, да, пока он занимает не, не свое место, пока он суетится и беспокоится, да, по поводу выживания нашего да, в этом материальном мире. А выживание, да, хор хорошо знает здесь uh, тело, как выживать, как раз. Оно пришло, да, для того, чтобы выживать. Вот они для того, чтобы. Uh, Ум беспокоился о том, чтобы да, выжить. Это вот тоже был вопрос здесь, да. Ä, ä, интересный такой. Да, к эфиру я записалась, ведь да, это же вот, да. все или внутри головы это ум, Ну если вот так вот буквально прям, сказать, да, что у нас же мозг, а мозг отвечает у нас за тело соответственно там не только ум сидит да и живет вот на самом деле да почему у нас теменной центр называется да там где у нас сидит наш э, пассажир да скажем так который думает что он э, знает что куда рулить да? а он вот здесь сидит да? он здесь вот над головой над теньем над темем сидит да, то есть он даже, почему у нас в бодиграфе, да, тоже вот эта вот картинка, да, сейчас я вам покажу. Вот здесь, да, у нас это я транзитную тоже вам погоду здесь а, распечатала, картинку добавила. Да, вот здесь вот, видите, выходит теменной центр за а, границу тела, да, теме вот этого, да. Вот, потому что он на самом деле как бы да, немножко как бы вот завис вот здесь, вот, над головой, да, <смех> кристаллы это да, как бы такой здесь, вот сидит, да, и смотрится в на все это, да, и думает, что он вообще как бы знает, что да, там, и как должно быть, да, он даже не в теле скажем так, да, то есть ну, совсем чуть-чуть как бы он, да, вот здесь, в этом теле, да, в этом кристалле находится. Вот, и поэтому у него нет контакта с телом и не, он вообще он только им интерпретирует да, что а, х, будет хорошо и что будет плохо для нашего тела вот. а, а тело знает тело действительно да у нас кристалл дизайн находится в нашем мозге тоже да и соответственно да, он контролируйте процессы вот ну представьте себе да это вот я часто говорю про ум и про тело да и что если бы дать контроль вот этому личности нашей да, за тем чтобы она контролировала наши ну, все процессы жизни в теле то мы бы сразу умерли да потому что там столько этих функций подсознательных, до да, которые за которым отвечает кристалл дизайн вот, и поэтому здесь это вот очень важно тоже понимать да, что как Рад тоже говорил, да, о... Э, сейчас вернусь к вам? О... Э, Куда-то потеряла мысль говорил он про... Ладно, забыл сейчас, вспомню пока, да вылетела из головы что-то важное хотела про рассказ рассказать и про сознание да но самое главное важно понимать да вот эту вот разницу между телом да и а ну любимая тема тоже да и вот у него даже кепка была такая да на голове которая невежественный и некомпетентный да это про ум да, он не знает, что для нас правильно, да, что будет корректно, что будет действительно э, здоровым для нашего тела. Он только предполагает, опять же, помните, да, вот здесь вот сидит тушканчик и такой пальцем в небо такой, да. А вот, наверное, вот это будет хорошо, да. Потом, ой, блин, нет, блин, зачем я это сделал, что это вообще было. А -а -а. Нет, в следующий раз что-нибудь да, сделаю по-другому по -другому уже. Да? Нам надо было вот там, вот сделать вот так и вот так. Да, поэтому давай вот в следующий раз будет вот так у нас. Да? Вот. или Нет, мне вот так не понравилось, значит это мне не нравится, это сразу вычеркиваем, никогда в жизни не будем этим заниматься и так далее. Вот, ну, то есть это ум, да, так шутит у нас, да, и невежественен и некомпетентен на самом деле, да, и очень важно здесь это понять, да, что наш ум вообще невежественен в том, что для нас правильно, что для нас здорово, что для нас хорошо. Да, потому что, опять же, он вот здесь, товарищ, с ушками, да? Вот, а корректные какие-то вещи, да, это тело знает, тело знает через сенсорные свои, да, вещи. Это вот радикальная трансформация, да, опять же. Почему у нас, да, вот этот путь четырех радикальных трансформаций начинается с тела, опять же, да, с ПИЧС, с питания, да, с корректного. А почему так происходит? Потому что, да, у нас тело, его нужно сначала как бы, да, самостроить. А, оно помогает еще усилить, да, нашу стратегию авторитет, наш контакт со стратегией авторитетом. А стратегия авторитет усилит наше тело и нашу когницию, соответственно, да? вот, и поэтому это вот такой обоюдный выгодный процесс здесь, который находится в теле, опять же, у нас, да. Вот, а ум... Ум на своем месте, он должен э, делать свои вещи, да, которые он пришел, чтобы делать. Да? И опять же, а для этого нужно трансформировать его, да? его нужно пробудить. Да? И это шанс, опять же, да, пробудить наш ум через принятие, во-первых, да, сдачу э, своей стратегии авторитету, своему телу нашему транспортному средству, в котором сидит тоже водитель, да, и который ведет нас и знает куда. Но это не ум, да? водитель это не пассажир. Вот, и, соответственно, просто наблюдает, да, куда везет этот водитель меня. Да, что происходит да сравнивает обучается опять же да мудрость у нас тогда может быть уже да потому что как говорится да что старость приходит с мудрость э, мудрость приходит за старостью да но чаще всего да, старость приходит одна да потому что мудростью мы так и не обогатились да никак у нас не произошло встречи с мудростью нашей да потому что мудрость приходит только тогда когда вы корректны в своем процессе да? Вот и тогда есть шанс пробудить этот ум который может быть очень красивым да? он может не мешать вам до да, двигаться по жизни и реализовывать свой потенциал который заложен а тогда есть вот эта красота, вашего а, ума, да, который как внешний авторитет может принести что-то ценное. Да. Ой, Светочка, выключи, пожалуйста, звук. Я выключила. И, соответственно, тогда может реализоваться как раз, да, вот эта вот красота внешнего авторитета – красивого ума поэтому я не зарекаюсь на то что да ум ужасен да. он ужасен пока он э, не на своем месте тогда он сводится с ума тогда мы не можем спать у нас все время думы взрывается да у голова там э, мы что-то постоянно там пытаемся кубатурить что-то куда-то да там этот сюда это сюда стратегии вырабатывать которые не работают чаще всего через секунду мне как-то не нравится. Это мой. Угу. Товарищ вкус <с> сказал, что ему не нравится картинка. Mm -hmm. Ну да. И, соответственно, да, вот это вот все, оно мешает нам проявиться, прожить себя, действительно, да. Реализовать эту красоту ума, достучаться до этой красоты ума, увидеть вообще да, красоту природы ума. Потому что действительно, да, здесь есть красота. вот И поэтому я не говорю, что ум всегда ужасен, да? Не надо теряться в уме, да, который обуславливает и ложное я наше, да, которое там живет. Этот ум, как бы, да, в нем не нужно теряться, потому что это, ну, Учиться не теряться, да? то есть ну, нужно-не нужно, так получается, да, опять же, выбора нет. Вот. А другое дело, что действительно есть ум, который да, нам мешает жить, а есть ум, который очень прекрасен и очень красив, и очень много ценного может принести другим людям, да? потому что наш ум для других. Да, сейчас секунду. Как-то я не знаю. Сегодня у меня не получается настроить свет. Прошу прощения. Угу. Да, и... Ну ладно, буду как, как есть. Да, и поэтому ум, да, он здесь для того, чтобы красоту свою, да, вот этот девятицентровый ум очень важно понять, да, девятицентровый ум, он очень может быть красивый на своем месте делать то что для него важно тоже на да? стратегический ум может быть тоже красивым да но ему очень сложно как мы читали тоже до да? сдаться здесь тому что не нужно эти стратегии применять для своей жизни а да? для своего процесса в жизни. Да? Ну, проще сдаться конечно правому уму да потому что он просто понимает да что вот эти все стратегии господи это не для меня вообще как да? же сложно с этими стратегиями да и как вообще они еще больше запутывают и как-то не очень работают и все такое да вот и когда человек правый с правым умом, да, узнает, что с правым умом, он говорит, о, боже мой, какое счастье, да, что не нужно уже вот это вот играть, эту роль стратега какого-то, ну, зачастую, да, не проще здесь даться и как-то вот, да, тоже а, принять то, что ум, да, здесь не рулит и не нужно этим, да, руководствоваться, чтобы двигаться по жизни успешно. Да, и не нужно бояться вот, этого вот Выживать через э, ум да. вот, Потому что это очень важный Такой момент да, Того, что Не ум здесь правит балом Уже давно да, Уже вот с 1400 э, ну, лет а уже, ну, с тысяч, э, Не 400 лет а, с, а 1781 года Как стали появляться центровые существа Люди которыми мы являемся на данный момент, да, у нас уже совершенно другая история. Да, у нас совсем другой э, процесс ментальный, да, и он здесь для красоты ума как раз-таки, да, для красоты этой поездки, для того, чтобы пробудить этот ум, да, не просто как семицентровые люди, да, те стратегии э, выживания, да, здесь благодаря ему, здесь как-то формировать и выживать, да, Тело э, отвечает за выживание, ум отвечает да, за пробуждение э, нашего, э, как это сказать, самоотражающего такого сознания. Да? Э, потому что он, есть красота этого самоотражающего сознания, когда ум на своем месте, да, когда пассажир наблюдает и не вмешивается в процесс жизни. Вот. и сейчас я смотрю, еще здесь у меня комментарии были, да. Угу. Какие границы ума, да, и где они. А на самом деле ум безграничен, да. Ну, как бы есть у него, конечно, там какие-то свои тоже, да, критерии. Но как раз то, что Рав всегда тоже говорил, да, что у нас есть тело, которое очень ограничено, да, и, и ум, сознание, да, наше сознание Здесь, да, личности Оно безгранично, оно бы летало туда-то, сюда-то да, Мы можем через фантазии, через мысли, да, уже слетать на Марс по Посмотреть, как там, какие дела, да, там Где-то там в галактиках, в космос по поизучать и все такое, да Вот, то есть, смотря что, да, считается границей Границами этим Потому что, ну, понятное дело, да, в контексте вот этой вот пробужденности и процесс четырех трансформаций, да, это вот, ну, есть там определенные тоже качества ума, да, которые тоже можно посмотреть. Но опять же, это четвертый шаг трансформации, да, то есть все, все равно начинается с тела, потом среды потом видение наш, нашего, да, и потом уже ум и ментальная осознанность. А потому что без этого, как бы, да, не заложив вот эту вот всю, да, основание, все это наш ум, без шансов ему практически пробудиться, вот, да, к, к, к его истинной природе тоже, да, к его истинной мотивации, видению, выражению внешнего авторитета. Вот, поэтому все должно быть на своем месте, и тогда все замечательно. И ум замечательный, красивый может быть да, здесь. Вот, и тело не страдает тоже, да, и мы принимаем правильное решение, которое для нас корректно, да, и двигаемся там и туда, где мы должны быть в этом процессе. Да, и... Также у нас вопрос был, да, горе от ума. Ну вот да горе от ума пока что мы, когда мы отождествляемся с этим умом, да, с этим ложным яс нашим, да, когда он уводит, опять же, от нашей природы, то там горе, да, вот это вот как раз враг, да, наш ум. Ум наш, враг наш, да. Вот, и если мы корректны, если мы в своем процессе да, сдались нашему телу, нашей стратегии, авторитету, тогда ум на своем месте, он красив, он тогда друг, да, может показать нам вот эти грани разные, да, красоты нашего ума, нашей личности, да, которая может засиять там и расцвести тоже внешним авторитетом, влиятельным, красивым, да, принося что-то очень ценное. Для этого мира, для сознания нашего да, общего сознания, обогащая это сознание. Вот. Поэтому я не говорю о том, что ум ужасен, да? опять же, возвращаясь, он ужасен только в те моменты, когда мы, опять же, не на своем месте. Вот. И что же, есть ли у вас какие-то там комментарии? Сейчас я смотрю, угу. он так давит, этому давлению сложно не поверить. Он все заглушает, в начале эксперимента особенно, да. Есть такая история, конечно, да, и ну, это всегда вызов здесь, да, вашей осознанности, как раз осознанности ума. Да, это как раз то, что а, пассажир может да, здесь делать, это осознавать, это осознанное путешествие. Да, в процессе разобуславливания своего, в процессе а, реализации своего потенциала. Да, то есть здесь это действительно а, очень такая мощная трансформация, может быть, да, когда мы действительно корректны, да, но это вот через осознанность, осознанность пассажира нашего, да, который окей, да, давай посмотрим, как это будет, да, что это поездка, куда она меня ведет. Да, и ложная я как раз, да, здесь это вот тема, которая мешает, да, и которая нас пытается все время вернуть, вернуть в эту старую программу, да, в старые привычки ложного я. Вот. Но можно и не возвращаться, да, если осознанно уже двигаешься, да, можешь просто видеть их уже со временем, да, это здесь вот это вот видение процесса сейчас я еще посмотрю комментарии олеся какая классная тема спасибо угу. а еще любит в прошлое тыкать мой ум. помнишь как было вот и сейчас будет также да да да конечно но ну, у каждого конечно будет своя история там до да, в зависимости от дизайна это тоже нужно смотреть кто, что там, да, вот у Светы, да, особенность вот этого прошлого, да, движение в прошлое, ума, цепляться за прошлые какие-то опыты, да, и давай вот это сравнивать, да, что было и что станет, и придумывать себе уже, да, там всякие Армагеддоны и так далее, да, но опять же осознанность, да, вы можете наблюдать за этим умом, как он там что-то вам говорит, да, но не вовлекаться уже в это, понимая, что... Да, принимать решение из этого вам некорректно зная опять же до да, свою стратегию авторитет вот, и тогда это уже совсем другой процесс это процесс осознанности в том числе и пробуждение ума здесь да, через эти процессы угу. да ну что же я смотрю что в принципе да это наверное то что я хотела здесь сказать и немножко вам расскажу о погоде, да, которая у нас сейчас стоит. Сейчас секундочку я слайд включу. Угу. Как всегда в конце наших встречи, да, немножко я расскажу о погоде. И сейчас у нас уже четвертая линия, да, идет еще пару дней, будет стоять вот эта программа, да, можно сказать, и так, да, транзиты, звездные погоды. здесь у нас как раз, остается, остаются, да, вот эти вот лунные узлы 43-23 и... Соответственно, это ум, который все время определен, здесь все время включен да, на протяжении уже нескольких месяцев, и до конца, там, 30 по-моему, июля, он будет все еще стоять здесь, да, то есть у нас еще здесь полтора месяца да, этого ума, который нам все время чего-то будет да, подсовывать, какие-то озарения ментальные, да, такие ух ты, ух ты, ух ты, да, или наоборот неуверенность да, в, включать в темах ума ментальных каких-то, да, чтобы выразить что-то, да, с кем-то чего-то, объяснить как-то себя, да, вот это неуверенность в себе, меланхолия, может быть, да, ментальная такая выключенность, да, что вот не, не уверен, не знаю, да, и поэтому лучше там буду молчать, или я, да, там голова не работает, да, кажется, как будто голова не работает, или работает в какой-то момент наоборот, да, учится говорить, говорить, да, что что то там что-то донести объяснить рассказать там да вот это вот и иногда это просто болтовня какая-то ни о чем вообще да вот лишь бы только поболтать язык почесать какой-то странным Монолог чаще всего, да, потому что это лишь бы только вот, да, самому выразить что-то. И поэтому часто перебиваются тоже, да, люди перебивают их и одновременно говоря, да, что-то, потому что это вот, да, здесь может быть очень я наблюдаю за собой, очень забавно, как это все. Вот, или опять же, да, хочется структуру какую-то, да, что-то там. Все такие, да, структурированные вдруг станут, <с> да, и вот эти вот все время, я знаю, я знаю, да, там могут говорить, я знаю, то, я знаю это, да, и здесь э, знаешь или не знаешь, но все равно, да, пытаешься это все доносить, вот, но опять же стратегия авторитет для того, чтобы корректно чем-то, да, как раз эту структуру объяснить какую-то, да, какими-то озарениями, здесь, да, усилить кого-то, что-то, знанием, каким-то своим, да, это все должно быть стратегией авторитета, чтобы не чувствовалось сопротивление да, и можно было действительно найти те, те слова, которые а, донесут вот это знание тоже, да, как раз внешний авторитет, внешний авторитет, о котором мы сегодня и говорили. Да. Вот. И тема этой недели, как раз, да, я там вот в своем звездной погоды» да, в канале в Телеграме как раз написала, да, важные такие моменты. Конечно, целая куча идей, может быть, на этой неделе, да, еще пару дней как раз будет стоять этот транзит. Да, там целая куча идей всяких, да, которые могут уносить вас вообще, уводить от корректности вашей, да, и сразу хочется чего-то с ними сделать, что-то сразу включиться, да, и как-то там что-то <говорит> делать, <говорит> да, эти какие-то, да, выражать эти идеи какие-то, да, и сразу действовать на них, воплощать их, да. Вот, и, соответственно, 12-е ворота тоже, да, это 12 ворот, ворота, которые э, осторожности, да, это вообще как бы точка такая, да, в предложении, да, нужно вообще как бы да, здесь посмотреть, да, осторожно быть со своими идеями какими-то, да, и осторожно в социальном взаимодействии, да, то есть когда это... Э, Корректно что-то да здесь взаимодействовать или нет, да, или когда-то нужно просто остановиться, да, и затаиться, может быть, да, и может быть даже и меланхолия здесь, да, и вот это вот ощущение тоже выключенности, да, и это нормально. Нормально здесь да, вот быть в этом состоянии, что не хочется с кем-то говорить, да, и только чуть-чуть иногда с кем-то, да, там что-то выразить, какие-то там вещи, да, или идеи, или что-то, концепции какие-то, да, что-то рассказать, поделиться, вот, потому что это вот этот то время когда нас учит погода осторожности как раз да в социальном взаимодействии и не все идеи да, должны быть воплощены и идея это может быть просто идея да и ничего как бы с ней не нужно делать можно обсудить поделиться да и все если опять же и стратегии авторитета корректно да вот, когда это что-то может быть ценное, полезное, действительно, да, и можно обсудить и как-то воплотить, если это корректные стратегии, авторитета, да, здесь. Вот. Но не теряйтесь в этом уме, опять же, потому что это погода, программа, которая может вводить очень далеко от себя тоже. Вот эти вот мнения отстаивают, да, какие-то, которые, может быть, вообще не нужно, да, там точки зрения какие-то, да, которые появились вдруг да, и вы там, давай их отстаивай, да, они вообще как бы, да, не полезны, не ценные, не нужны, вот. или вызывают только, да, смех и еще больше, как бы, да, там, сопротивление от, от ваших вот этих тем. Поэтому, да, всему свое время, все в свое, для всего свое место, да, и очень важно здесь действительно не забывать что при этом все да у вас есть стратегия авторитет для того чтобы принимать правильное решение вот, поэтому опять же повторюсь что не теряйтесь в уме вот, и наверное буду завершать на, э э э наш эфир да, и надеюсь это будет полезный эфир и понимание вот этого ума да, как он нас уводит, да, и что есть действительно да, Ум, который нам друг А есть ум, который нам враг да, И Ира об этом Как раз конкретно и говорит да, Что есть да, Ум да, Великий враг для нас да, Если ум принимает решение да, И ум пытается контролировать Жизнь да, И соответственно и Если мы Корректны в своем процессе, да, если не принимаем решение из ума, тогда ум действительно красивый может быть. И что-то ценное может там случиться. Чего я вам и желаю. Что же, завершаю тогда наш эфир. И до новых встреч. Всего хорошего. С вами была Вивек Олеся Черных. Надеюсь, это было полезно. Пока-пока.